Я сейчас от, э, это, открываю список, который ты написал вопросов. Угу. Смотрите, мы собираемся строить большие купольные дома с вегетариями, с теплицами. Угу. А, то есть, ну, вот сколько, сколько нужно купить вот этих мигават? Еще только-только сегодня ночью вот, о, нашел ваш сайт, случайно. Хотя это моя, абсолютно моя тема. Я и сам даже обращался, нажать, нажат вот здесь в Беларуси, и а, КГБ, прокуратуру, администрацию президента. Блин, там направили в Академию наук, в институты. Так и никому это нервная бесплатная не нужно. А, ну, как мне дали эти чертежи, так мне их забрали. Вверху. Серьезно, я это, не шучу. Слава Богу, что... Значит у вас получилось Слава Богу но, но вы тоже правильно поняли Что действительно только в Беларуси Можно было бы налазить производство Без проблем Но сами видите, батька наш Уперся Кто-то ему его там советские Это ужасные какие-то советские кто там ее надоумил И как это уже ходил, поднимал этот вопрос там КГБ Ну все пьяцы за нет, держатся, это, ну, а нет. Это, это все понятно, это, это лирика, она понятна, она еще да, бесконечное да, количество да. времени будет, суть да, в Да, Обойдемся без них и сами, сами, сами все сделаем. Вот. Но, вот, вооружение, что Александр не, не понял мою систему, моя система, самое ну, самофинансирование, не, не финансы, пирамида, разница что между небом и землей, у нас за финансовую пирамиды садят абсолютно реально, и это Кстати, я сам его и принял. По моей инициативе он принят. Так что моя система абсолютно не финансовая пирамида. А деньги астрономически а, мод, можно зарабатывать. Да, пока еще никто не заработал, но. Там долго объяснять. Не, ну что понятно, ты что, что предлагаешь? Конкретика. Так, а, ну, если говорить о моей системе, то, наверное, это отдельная как бы тема. А, а сейчас. А вторая тема, ну, просто уже, если регистратор там не хочет, если могу объяснить эти интересности. Нет, да, выслушу, да, нет давай начнем с того, что вот ты связ... написал мне вопросы про мегаватты, про призмы и так далее. Конкретизируй, чем <къех> тебе помочь, что тебе помочь сделать, зарегистрировать кошелек, Значит... там, перевести призмы, или что, да. купить мегаватты, или что помочь. Да, да, да. Я не успел, я давно знал про но я не хотел открывать скачетки в этих биткоинах всяких, этих западенских, не наших. Но? Я ждал, когда будут наши, наша валюта. Но пресс, это, наверное, не надо, уже можно считать, что это именно наша валюта. Да, да, народная. Эфиримы то, тоже, наверное, наши Российская, не западная, не, не американская, не китайская. Как, как биткоины. Я правильно говорю? Ну, я не знаю хозяев эфириума, поэтому не могу тебе сказать. Тоже эфирум, как бы там разобрать. Призм это, наверно, точно наш. Призм, да, я, по Призму я знаю людей лично. Вот поэтому, а, я говорю, не успел просто... Я говорю, тысячи людей со мной работают в моей системе. Люди зарабатывают огромные деньги. Начинает зарабатывать. Мне сейчас нужно открыть, все эти ключи, открыть кошелек в призме. Я так понимаю. Открыть кошелек в призме. Пополнить и купить купить вот эти Только Вот вопрос конкретно. Вот вы мне попробуйте. Поясните, какое количество покупать достаточно? Так, для средней семьи, там, для.. Да семьи, которая имеет, будет иметь большой дом, большой расход, а какое ты, количество достаточно? Ты от? должен, Дальше, ты то, должен отвечаю, месте, отвечаю, отвечаю тебе на твой вопрос. Ты должен посчитать свое потребление, сколько ты потребляешь электричество в месяц, в день там хотя бы. Просто взять и посчитать. Я откуда знаю, сколько твоя семья потребляет электричество? <реш Meeting> я говорю, не, не уже сейчас, а, скажем, вот на такой дом, который вот собираюсь строить, вот этот большой дом. Понятие дом и большой дом, оно у всех разное. Для yeah, меня большой это. дом, это когда он тысячу квадратных метров. Для кого-то 30 квадратных yeah, метров, да. это большой дом. Я там написал, у нас дом, так здесь написано, написано, сейчас, секундочку. А вот 560 квадратных метров. А кубических метров? 1600. Я здесь написал, что купленный дом с трех сторон теплицы. Вот чтобы, а чтобы его, теплица. вот чтобы его отапливать, сколько нужно мощности электричества. Чтобы подключить все приборы, которыми ты пользуешься. Сколько нужно мощности электричества. Так, ну, наверное, представляешь, наверное, там киловатт, так сказать. Сколько? если 10 киловатт то будет нормально, наверное. Как минимум. На 10 Потому киловатт... Что, скажем... Две ну... спа-ванны. Там разные. Спа-ванна и флат-ванна. Они... Открываем интернет. Киловатта. Киловатта. Каждая ванна тянет 2 киловатта. Открываем интернет. Я тебе рассказываю, как нужно считать. Открываем интернет. А. И нажимаем напишем просто в поиске. Купить генератор. Дизельный. Так. Так, ну, на английском у меня пишут купить генератор дизельный 10 киловатт. Скажу, ну, вот я тебе я сейчас скажу, хочу ты посчитать. Что, ты знаешь, вот, э, обычно такие крупные дома, э, кто много потребляет, а максимально какой там у них энергопотребление. Да я откуда Личные знаю, в каждом дома. регионе коттедж, все по-разному, в каждой стране все по-разному ну, и так далее, и тому подобное. У нас российский коттедж. Российский коттедж или белорусский? Белорусский. <связываем> российский. Так у нас и коттедж стоит, строят уже по 2 миллиона для россиян. Россияне приезжают, скупают коттеджи по 1,5-2 по миллиона долларов. Угу. Сейчас открывается интернет. Тут. Шикарнейшие такие коттеджи. Там вообще все в золоте, все в бриллиантах. Там огромные коттеджи. Так, десять десять вот смотрю. Так в среднем ценник один. А, нет, что-то 105 тысяч. Это генератор дизельный. 10 киловатт. Так, что тут с этими поисками подобрать? А вот. я как бы соберусь, я вас Алло, слышно меня? Да, да, слышно. Иногда. вот один из сайтов сейчас тебе в личку скину 430 500 500 тысяч 10 киловаттный генератор Ну вот я в поиске вбил 10 киловатт нажал поиск есть 700 тысяч как, как ваши мегаватты вот эти вот как контракт перечислять ваши эти киловатт не, не знаю пока вот я тебе скинул дизельные генераторы, чтобы посчитать сколько тебе нужно мегаватт, то есть генератор который будет наш, источников энергии, он примерно в два раза дороже дизельного. То есть если здесь цена от 500 до 700 тысяч, то соответственно тебе нужно ориентироваться как минимум на 1 миллион. 1 миллион будет стоить наш генератор Хорошо. на 10 киловатт и переведите сейчас в эти ваши я сейчас и делаю это сейчас тебе просто разжевываю и пишу текстом чтобы ты потом мог это еще раз все воспроизвести ну, все понятно, у себя 1 да. миллион рублей 1 миллион рублей Делим на 3100, потому что официально, ну, это в России, я считаю. Я не знаю, сколько в Беларуси. 1 миллион рублей делим на 3100. То есть 3100 стоит 1 мегаватт электричества в России. 1 миллион... А, ты этот номер 1 миллион киловатт... делаем на 3000иловат тебе 100. нужно 322 мегаватт контракта 322 ну примерно ну, вот, 350 мвк мегаватт контрактов тебе нужно сегодня они стоят 210 рублей 350 тысяч Умножить на 210 равно 350 мегаватт контрактов. Умножить на 210 рублей равно семьдесят три тысячи пятьсот рублей. Ты сразу приведи Шестьдесят два наверно курс, да? Я не знаю. Так, наверное, шестьдесят два. Сейчас Тысяча евро я тебе могу сказать. Вот разделить на шестьдесят два равно тысяча долларов. Ну 1200 долларов. Все элементарно да. просто да. на всех вебинарах этот вопрос поднимается и рассказывается, как посчитать мега, сколько купить мегаватта Так все хорошо. Да не успел только только сегодня а так, да, все хорошо устраивает, значит, надо постараться успеть до 15 числа, да? Да. Потому что там уже цена изменится. Да. Так. Можете у меня Хорошо, буду постараюсь деньги эти ест, заработан, надо только в Казахстане, чтобы мне прислали. Там я там храню не выложу сюда. А, кстати. Ну, значит, да, вариант пере... через, а... сделать, да, это приз... перевод... а, да, вариант только через через пресс. Перевод из Беларуси переводят прямо на Сбербанк без проблем. Переводят короной. Вот, золотой короной. А, скажите, а можно переслать сразу, чтобы люди переслали сразу напрямую не от моего имени, а от своего имени. Да. Так можно? Да, да, конечно. Потому что мои деньги, смотрите, мои деньги, они в Казахстане. Можно. Все отлично, с кем мне нужно будет общаться, это буквально тогда хорошо. Я а, вот скинул, Ларионова Зинаида Андреевна, хорошо. это моя хорошо. супруга. Алло. Хорошо. Ее контакты дадите, контакты как мне с ней связаться, или через вас можно будет, через этот скайп. Я говорю, это моя супруга, просто у меня с банками судебные тяжбы. Поэтому я не могу принимать переводы. Отправляю Значит, деньги на, ее... на мою супругу, на Ларионову Зинаиду Андреевну. Да, напишите город и, и теле... мобильный ее телефон, чтобы за короной сделали Город Красноярск. Нет, мобильный телефон. Сейчас секунду. Так, но ну, смотрите, вы так смело, открыто, по всем все заявляете. А, а что нам а... бояться, мы под Богом ходим? Ну, сто ну, лет же всех сказать, убивали. Кулибинных. Что? Сто лет всех кулибиных убивали. Но сейчас, конечно, слава Богу, через благодаря интернету, действительно, уже всех как бы не перебьют. Но все равно вам нужно а, поаккуратнее и осторожнее себя берешь каску купить или застраховаться да нет, это все таки не шуточки, это да серьезно пока не надо. Это... вопрос это в идеологии и это... концепции да, мы под план, себя да. ничего не подминаем мы не говорим что мы будем пуп земли там или короли и так далее мы говорим что Текущий, сегодняшний, весь бизнес просто перетрансформируется. То есть не закроются ни предприятия, ни, пред... ни какие-то бизнесы, ни государства не закроются. Просто все, что сегодня старое в энергетике работает, поменять на новое. И все, и получать также прибыли, только из-за того, что себестоимость будет меньше, Прибыль просто будет гораздо больше у этих же самых предприятий. То есть, если они раньше да, да, ездили на дизельном топливе, у них двигатели были, то сегодня они будут на электричестве ездить. Да, все, все это понятно. Хорошо. Добро, значит, договорились. А, ну а время найдете, мою систему все-таки посмотреть, мой программ. Скидывайте ссылки и видеоролики, я почитаю. Так, ну ролики там немножко все старые устарели, а сейчас поменялось, немножко поменялось. Сейчас лучше стало. Раньше просто я просто систему программы стал помогать людям. А сейчас я доработал, и сейчас любые организации, любые компании, организации, там фирмы, все кто угодно, заводы, фабрики, колхозы, все могут вступать. Правительство должно всегда вступить. Только, только так можно будет победить коррупцию. Если каждый чиновник Начинает президента и почти это то вертикалью вниз. Будет в моей системе, и ежемесячно будет получать по 930 тысяч долларов, то смысла обворовать, государственный народ не будет смысла ворвать. Вот, коротко, так смело. Угу. Добро. Скидывайте, скидывайте информацию, я посмотрю. Хорошо, постепенно буду давать. Кстати, одну страничку дам. Валерий, ну добро. Я просто не располагаю большим количеством времени. Так, Мне ты нужно успеть просто со всеми там 10-15 минут следующий. Просто много сообщений звонков. Так. Я рад был познакомиться. Информацию буду изучать, которую пришлешь. Хорошо. Ну хорошо, пока, пока, до свидания. Ага, благодарю всего, всех благ, до связи, пока, пока.